моего домика в деревне. Как же много нынче снега! Будет наводнение, а мы строим планы и думаем, где и что посадить. Вот здесь, здесь около бани я обычно сажала георгины, а нынче я хочу посадить, а нынче я хочу посадить гортензии, такие многолетники, чтобы все это у меня не двигалось, стояло, чтобы не выкапывало. Но сегодня мой рассказ о том, как мы в Голландии выкопали гортензию, розу выкопали и один венок. Давайте зайдем домой, и я вам расскажу историю трех горшочков, трех цветочков, как мы их выкопывали. Что ж, пойдемте, расскажу. Сегодня мой рассказ о трех цветочковых горшочках. Откуда они взялись? Вот это бы я и хотела вам сказать. В этих горшочках посажены приключенческий, приключенческий цветочек. А история такова. Когда мы уезжали от дочери из Голландии, вот были мы в декабре, я ходила и говорила, о, ну вот, вот этот вьюночек, вот в он, он просто везде растет. Он даже такой агрессивный, можно сказать. Но у нас почему-то я их и не видела. Хотелось бы такой, конечно. В общем, очень много розовой гортензии. У каждого домика на улице огромное количество и розы. Уже уезжаем, последний день я хожу, бурчу, говорю, вот, мы так и не взяли, вот можно копнуть, я не видела, где продают кусты гортензии, вот бы копнуть, но это чисто по-русски, взять и копнуть, коли очень много на улице растет. И гортензии, и вьюночка, и розы. Ну что, последний вечерочек уезжаем. Дочь говорит, ну что ж, мам, берем лопату, секатор и пойдем. Ну, естественно, она говорит, я пойду, папа пойдет, он будет копать. Мужу говорят, ну собирайся, вроде его зовут, собирайся. У того бедный мой человек, он такой законопослушный. Как это можно копать? Да вы что, а вдруг полиция? Он побледен. Глаза у него округлились, он стоит. Весь в задумчивости, так делать нельзя. Ну, а она мне говорит, мам, ну ты понимаешь, ты нас организовала, давайте сходим за цветочками, а сама типа того, что в кусты. Я говорю, да вы что? Я с удовольствием. Я с удовольствием, надо было видеть э, лицо нашего зятя, который безумно обрадовался не участвовать в, в этой анантюре. <свят> он очень образовался, он быстро снял куртку. Все, собрались, пошли. Все это тут около дома, все это близко, никуда-то далече идти не надо. Мы, мы подошли, там значит, стоянка машин между двумя домами. Тут вдоль стены растет вот этот вьюночек. Да говорю, что ходить далеко? Да давайте, нам корешок нужен-то, собственно говоря, один. Куда его? Только взялся у меня муж за лопату... Подъезжает машина и нас светит, ослепляет яркий свет. Вот наши реакции. Пошли тырить. Люди-то пошли. На нас такой напал смех. Но надо же было в тот момент, когда ты копаешь, подъехать в машину. Она ослепила нас в армию, но мы стоим, хохотим просто э, стоим. Ну, нам смешно, что... Никто не ездит, тишина на улицах. Мы только вышли, решили тут что-то подкопнуть корешок какой-то, и машина нас засветила. Она говорит, давайте дальше пойдем. А там, я показывал у меня как-то есть видео, там у них задние входы, вот, за, вход во двор есть, где велосипеды грузятся. Она говорит, давайте между дворами тут пройдем, вот. И мы тут действительно копнули вот этот венок, пошли дальше. Она говорит, вот тут-вот-тут вот, вот, вот сейчас это закончится, вот наш дом, вот, за, задний вход там для, для садиков закончится, и там растет гортензия. Только мы подходим к окончанию этого дома. Ж -ж -ж свет включается. Это оказывается. Последний двор там этого дома. Бог он на автомате включается свет. Мы тут только к этим кустам подходим опять. Да что ж такое? У нас ну, просто был хохот от того, что у нас все как будто нас засекли. Ну, копнули мы корешок второй. А розы немножко в другом месте. Там улица, и между домами клумба. Как она мне говорит, мама, это просто непотопляемые, непогибаемые розы. Жара они засыхают, выпал дождь, они опять расцветают. Ну, то есть это уличные, простые какие-то розы. Но они кустятся, так милые, симпатичные, не требующие большого ухода. Мы подходим к ломбе, но ну, там все заросло, там этих розы на розе, там ну, вот, даже подкопнуться вроде бы, там станет тоже с лопатой. А это же между а это уже вообще улица въездная, где машина ездит, едет, едет машина. А ведь едет машина. Муж как уже уже ну что ж, теперь я уже поняла, как надо делать, он бросил лопату, и мы стоим, разговариваем. Вот такой у нас был поход за цветами. Но потом, конечно, все это мы обрезали, упаковали. В чемодан это никак не отразилось на том, что мы их привезли. Там кто-то у меня спрашивал даже, я рассказывала, что а как вы привезли? Ну, это когда сдаешь багаж прямо в аэропорту. Там не, никто не проверяет, там все на автоматах, понимаете, там.. Регистрируешься ты, просто сканируешь свой паспорт, он тебе идет регистрации вплоть до места, пожалуйста. Точно так же сам сдаешь свои чемоданы, поэтому там, наверное, где-то досматривают вещи, но мы, когда это все сдаем, ничего такого нет. Силтон – это огромный аэропорт страны Нидерланды, поэтому там очень много автоматизировано, все очень устроено так, чтобы людям было удобно. Поэтому нас никто в этом плане не засек, не посмотрел что, что мы, то, что мы везем. Это однозначно. А, и по, при, по приезде э, уже время идет. Я вижу, что вот этот непотопляемый не вьюнок уже начал распускаться. Гортензия уже стала выпускать свои почки. И я их посадила временно. Ну, такие, абы какие, горшочки. Лишь бы только м -м, дождаться весны и распустили, чтобы они... Но вот Роза идет очень медленно, у нее вот почки есть, конечно. Они наклевываются, зелененькие, и сам стебелечек зелененький. А гортензия какая милашка стоит. Смотрите, какая красивая и листочки у нее. Сейчас побочные здесь идут уже ответвления. Но этот вьюнок, он вообще непотопляемый, непогибаемый. Я думаю, что он будет расти. Я просто не знаю, если вы, кто у подписчиков есть. Вот понятие об этом в вьюночке, то есть он зимует или не зимует в нашей средней полосе, потому как у них-то тепло там, он как стена стоит зеленая, вот мы уезжали, он стоял зеленым. Попробуем перенести в наши заснеженные зимы этот вьюнок. Ну, кортензия будет расти, это однозначно, и розы выживут. Ну, вот как вьюнок себя поведет, я, конечно, не знаю. Но и суть моей истории, вот этой болтанки, такова, что... Ну, как у нас в русских говорят, то, что ты стыришь цветочек, то он у тебя будет расти замечательно. Ну я по простонароде говорю, что действительно, если ты где-то отщепнул украдкой цветочек, он у тебя будет расти исключительно хорошо. Надеюсь, что все это у меня расцветет и распустится в наступающем летнем сезоне. Сейчас еще только март, вот еще март-апрель. В мае уже, конечно, можно будет их высадить, потому что уже тепло будет. Я думаю, что растения, которые мы так смешно и интересно подкапывали в Голландии, будут расти и процветать. А почему бы нет? Будем надеяться. Я вам там покажу, что получилось из этого. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому! Редактор